Здорово, борода! Что, батька, так рано поднялся? Чего ты взыскался? Нужен мне работник, ова, понял и плотник. А где мне найти такого служителя не слишком дорогого? Буду я служить тебе славно! Усердно и очень исправно. Год за три щелка тебе полбу. Есть же мне давай вареную полбу. Щек щелку, Рос. Ну да вот. Ладно, не будет нам обоим накладно. Поживи-ка на моем подвое. Покажи свое усердие и проворье. Этот нам балда славно, усердно и очень исправно. Остается. Нанял балду за три щелка полбу. Он надеялся на авось. Сама видишь, щёк щелку рось Знаю средства, как удалить от нас такое бедство. Тем ты его от расправы избавишь и вовнута без расплаты отправишь. Ум у бабы догадлив, На всякие хитрости повадлив. Поди-ка сюда, верный мой работник балда. Слушай, платить обязались черти мне оброк по самой моей смерти. Лучшего б ненадобно дохода. Да есть на них недоимка за три года. Как наешься ты своей полбы? Собери-ка чертей, оброк мне полный. Да вот веревкой хочу море морщить. Да вас проклятое племя корчить. Скажи, за что такая немилость? Как за что? Вы не платите оброка? Не помните положенного срока? Балдушка! Погоди, ты морщить море! Оброк а сполна ты получишь вскоре! Погоди, вышлю к тебе внука! Этого провести не штука! Петягаться со мною. Со мною, самим балдою. И э кого послали, супостата. обгоника моего меньшого брата. Раз, два, три. Догоняй-ка. Да, они ради магии. Череда, Условия сам назначу Задам тебе, враженок, задачу Посмотрим, какова у тебя сила Видишь, там сивая кобыла Кобылу подымит коты, ты Донеси ее полверсты Снесешь кобылу оброк Уж твой Не снесешь кобылы Он будет мой Ты без, Куда ж ты за нами полез И руками-то Снести не смог А я, смотри Снесу промеж Thank mm -hmm. you. Ты поп за дешевизной. щелк щелку рось, не надейся на русской авось.